Фигурное катание едва ли не самый космополитический вид спорта, особенно в последние пару десятилетий. Переезды из страны в страну и сотрудничество с иностранными специалистами – обычное дело, особенно если речь идет о парном катании или танцах на льду. Тут могут складываться самые необычные дуэты. Один пример олимпийских чемпионов Пихечхана и чемпионов мира Алена Савченко и Бруно Масо, чего стоит украинка и француз, выступающие за Германию. И можно найти еще не один подобный случае спортивной миграции. Кто-то, как и забыла тоби менял спортивное гражданство не по одному разу. Выступающая в танцах уроженка Нью-Йорка сначала получила литовское гражданство и на Олимпиаде в 2014 выступала за эту страну. До этого с после чего встала в пару с россиянином Ильей Ткаченко, но выступает они за Израиль. Россия в этом круговороте до последнего времени была представлена главным образом тренерами, которые охотно сотрудничали с зарубежными спортсменами. Например, Татьяна Тарасова успешно работала с Сашей Коэн, Ма Асаде, Шидзука Аракава и совсем свежих примеров тандем Алексея Мишна и итальянки Каролины Костер. И это не говоря уже о специалистах, которые давно уехали в Северную Америку. Марине Зуева, Игорь Шпиль, Банды, Рафаэля Арутиняни. Так что в этом контексте переход Медведевой к Брайану Орсеру и ее отец в Канаду. Ситуация для фигурного катания совершенно нормальная. Уникальность в другом. Медведева, по сути, первая российская фигуристка высокого класса, отправляющаяся тренироваться в другую страну к иностранному специалисту. Можно сказать, что ездили и до нее. Например, Алексей Ягодинов в свое время уезжал в Америку к Тарасова, Никита Кацалапов и Виктория Синицына, только встав, встав в пару, поехали работать в США. Зуевой и ее команде. Несколько дней назад появилась новость, что Михаил Коляда отправится к Арутиняну, но на несколько месяцев, и вместе со своим многолетним тренером Валентиной Чебаторевой. Но вот э, так, чтобы надолго и к иностранцу, тут Медведев первый. То, что давно стало нормой, для нас пока нонсенс. Не может произойти с Женей Медведевой, ну вот как? Вот. Ready oh, look out! Hey now, come on! <laughs> <laughs>